Но тайну эту я никак не вскрою. Следи от боли что причиняем мы. Каждый день тебе нужен был Он тебя всегда спасет от всех бед. Будешь ли спасен? Выйди из всех боль, что кругом вей. Идешь в хаос, спасаясь от огня Вчерашний день прошел В точности, И... как смерть И... или взрывом Где все шрамы сожигают Субтитры